Здарова бандиты, с вами Панда. Как и обещал, разберем ваши вопросы по поводу проблем, которые мешают вам зарабатывать деньги на данном этапе, да, на YouTube в частности. И разберем такую ситуацию, которая называется старт с нуля, то есть с полного нуля. Скажу честно, я неплохо разбираюсь в заработке в интернете, примерно какие-то темы могу объяснить, но основная моя специализация, если кто-то не знает YouTube, 90% денег... Ну Вот магазины у меня еще есть, но магазины. Магазины у меня привязаны тоже к каналу. То есть по большому счету 90% денег я бы сказал, что у меня вывозит YouTube. А другие вещи, как сайты, как паблики ВКонтакте, как какие-то э, СПАшки, да. Ну, вот эти вот, CPA, жуткие вещи, короче. Там консультации, все это 10% заработка. То есть это все мелочи. Основа у меня это YouTube. Поэтому я, как бы, вот обычно больше по ютубу. Ну, но общие вещи какие-то могу сказать. Я хотел э, нарисовать что-то красивое, но вы знаете, что вы смотрите не из рисунков этот канал. Тем не менее, представим, что есть некоторая трасса, да, у которой есть старт и у которой есть финиш. Я плохой художник, мы могли бы нарисовать мультик, но там все что угодно могли бы мы сделать, то зачем, если главное, главное подать информацию. Информацию можно воспринять и так. Итак, есть старт. Мы сделаем вот таким коричневым говенным. Есть финиш, который счастливый и хороший. Так вот. Я сделал канал там, ну, там давно, да, там, 3 года назад, 5 лет назад, 100 лет назад. И я своим вот этим машинкой, да, уже начал, начал путь. Пусть у меня путь неровный, пусть там я там заболел, прервался, там мотивация упала, прервался, постоял на месте, там у меня откатилась аудитория, потом там я снова поехал, поехал, поехал, да, потом там у меня опять какая-то, переезд, там ремонт, я опять откатился. Потом опять поехал, да. Но ситуация в том, что я все время буду в пути. Я быстрее приду к финишу, быстрее приду к каким-то результатам, да. А большая часть из вас, я просто посмотрел эти вопросы, комментарии, она стоит вот так вот на старте. Так вот. Стоят, дружат, собрались вот эти вот точки. Куча точек людей. Собрались и такие стоят и смотрят. И говорят, панда, ты, короче, скатился, панда, ты туда-сюда, панда, ты рекламишь всякое дерьмо, панда то, панда все, панда, ты делаешь плохой контент. Ну или любому блогеру так говорят, да <связательно> не обязательно мне просто. А панда тоже, вот, панда уже квартиру на Ютубе купил, ну с Ютуба. А люди еще стоят и такие, панда то, панда все. А есть еще один тип людей, ладно, это такие умники, супер умники, которые хотят делать супер крутые вещи. Вот они, перфекционисты, мы их такой большой-большой буквой П. Извините, что она кривая, перфекционистам это не понравилось бы. И перфекционисты говорят, я куплю себе хорошее оборудование, я куплю себе классный компьютер, съеду от мамы, куплю себе крутой микрофон, научусь монтировать лучше всех, посмотрю все уроки на ютюбе по цветокоррекции, которые только есть. И тогда, когда я буду готов, я поеду и поеду. Фух, вот так поеду сразу, сразу фух и финиш. Все, победа. Но ситуация-то в том, что в жизни такое случается крайне редко. И здесь вот с этим путем, да, который вперед-назад, откатило, ошибки не ошибки, я двигаюсь вперед. И многие люди на ютубе двигаются вперед с косяками. Но мы учимся, мы уже в бою, мы уже на трассе, мы уже поехали. Мы уже поехали к нашим каким-то целям финансовым, а популярностям к профессионализму какому-то. Потому что, например, в плане монтажа я не сильно продвинулся, потому что я не занимаюсь монтажом за эти годы, но в плане голоса я очень сильно продвинулся, это слышно. Откройте любой мой старый ролик. Давайте я даже ссылку вам в описании дам, чтобы вы слышали, как я три года назад озвучивал. Поэтому мы уже в пути. А перфекционисты, они собирают машину своей мечты, чтобы отправиться в дорогу. И никогда ее не соберут, или когда они соберут, мы уже уедем далеко-далеко. Лучше стартовать сейчас на плоту, на байдарке, на плохой машине, ехать к финишу, чем стоять на финише вот так вот, как зеваки, да, и говорить, о, -о, -о, о и всех обсуждать как бабки базарные, или как перфекционисты, которые говорят, плохое видео, плохой контент, мы-то будем делать крутой контент, но когда вы его будете делать? В 2020 году, поверьте, ребят, за три года реклама на YouTube только дорожала. и дрожать будет дальше. Я, например, лично собираюсь в октябре опять поднять прайс достаточно сильно свой потому что реально реклама дорожает и очень у многих она уже вообще запредельных цен стоит через пять лет она будет еще дороже а если ты сегодня стартанешь и по корочке по крошечке начнешь собирать ты уже хотя бы пусть медленно пусть без пиара вот ребят, вы говорите пиар вот, то есть ты вот маленький такой вот без пиара еле-еле но ты едешь понимаешь едет тачка твоя пусть с трудом а вот эти черти они стоят и ждут чего-то на дороге окей ребят мы вышли вышли за пятиминутный формат ролика школьники нас давно уже выключили и можно поговорить серьезно по вашим вопросам по темам сегодня длинное наверное, получится видео но хрен с ним матвей проведи платный интенсив думаю всем понравится у меня можно взять персональную консультацию но в принципе это не основной заработок и не всегда есть время даже на это так что вот я попросил в комментариях написать этот «А почему вы ничего не делаете малые финансы для рекламы ищу выходы можно стартовать без рекламы я стартовал без рекламы куча людей стартует без рекламы с рекламой лучше ребят. Это как вот Представим, что вот опять же, раз мы сегодня про машину начали говорить, машина с рекламой, это машина, которая нормальная, да, то есть она какая-то вот более-менее, то есть у нее а, там какие-то какие есть апгрейды, да, которые позволяют ей быстрее ехать. Без рекламы это, конечно, да, это вот она такая древняя, дряхлая, на зимней резине летом, такое. Но можно стартовать без рекламы. А, моя позиция такая, нужно начинать движение, нужно начинать ехать к финишу конечно хорошо если есть реклама хорошо если есть советчик хорошо если есть там возможность у кого-то спросить но можно ехать и так спасибо панда крутой интересный канал мешает банально лень ну лень сиди дома всякие страхи типа того что не полностью легальный бизнес а вдруг налоговая нагрянет налоговая нагрянет это решается регистрацией в качестве и или в качестве о вот и этот вопрос ну, не очень сложно закрыть через юриста. Я не скажу, что идеальные э, условия для ведения онлайн-бизнеса в России, нет, это далеко не так, но базовые вопросы закрываются очень легко, фигня, так что вообще не переживай. Про офлайн идеи тем более, еще легче все регистрируется. Так, ну здесь про Толяна, да. Талян-тряпка, ну я согласен, конечно. Мешает мышление, которое навязывает собственное окружение, но я с этим борюсь и выхожу из зоны комфорта. Мешают те знания, которые я не знаю и впитываю от каждого успешного человека. Почему мешают? Почему мешают знания от успешных людей? Нужно их перерабатывать. Ютубом заинтересовался в начале года. К понял, что я могу тоже снимать и общаться с аудиторией. Когда видишь, что блогеры бухают, занимаются спортом, развивают бизнес, путешествуют, кашеварят, делают ремонт, и подумал, а почему не я? Ведь моя жизнь тоже насыщена по-своему разными приключениями, проблемами и обстоятельствами. До этого я работал и развивался в наземных областях, сейчас принадлежение прийти в онлайн. Если чем-то сможешь помочь и направить, то будет супер. Ну, боже мой, смотри канал заработка на Да, такие люди как Талям все время жалуются и ноют, так и есть, да. А сами себе пожать приготовить не могут. Абсолютно верно. Не могут с матерью вопрос решить, который еду от них прячет. Это бред, конечно. На YouTube я недавно сложилось мнение, что YouTube сам выбирает, кому помочь с подписчиками, а кого игнорировать. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Есть такой момент. Есть, есть вообще набор общих приемов, которые позволяют на YouTube чуть-чуть подниматься выше, чуть ниже. Банальные вещи хорошее название ролика, хорошие там. превьюшки. Это банальные вещи, во-первых, да. А во-вторых, я считаю, что везет тому, кто везет. То есть, когда ты в пути и когда ты едешь, шансов что тебе повезет намного больше когда много роликов шансов что повезет намного больше поэтому нет я не согласен youtube конечно есть эффект шары но он есть везде Вот много работы никто не отменял не могу себя правильно замотивировать есть множество вариантов того как я могу развиваться и финансово и как личность но очень трудно себя заставлять не хватает наставника смотри есть два типа мотивации достаточно простых Первый тип мотивации, ну вот я вот я, ну, для себя так формулирую, да, позитивная мотивация, второй тип негативная. Позитивная мотивация это когда ты говоришь, а, я хочу купить себе BMW X6 до конца года и покупаешь, все. То есть, ну вот ты хочешь купить BMW, ты ее покупаешь. Мой вариант э, у меня работает так. Негативная мотивация. Мне когда нужно что-то срочно жестко сделать, я говорю, ребят, я сделаю вот это, если не сделаю, то получу по голове. Или там, если не сделаю, то там обоссите меня, ну условно говоря. У меня это очень хорошо работает. Так что, пробуй. По поводу наставника, все это ерунда. Все это ерунда. Ты сам себе наставник, вы сами все можете, серьезно. У меня спрашивают про наставничество. Ребят, реально, э, информации в интернете столько, что можно ее переваривать. Конечно, пообщаться с, там с человеком, который хорошо разбирается в какой-то тематике, всегда полезно. Наставник вам не нужен. Консультация по YouTube может быть, но наставник, не, ребят, какой наставник, все, все ерунда. Можно найти кучу интересной информации в интернете и ее переработать. Проблема почти такая же, как и других. Меня не смотрят. Я стараюсь правдать, стараюсь делать качественные видео или хотя бы не трэш. Понимаю сразу, что не сдам даже ГИА, так как отвергнул учебу. Последний год учусь, что могу поделать? Пытаюсь получить хотя бы тысячу подписчиков. <къех> Партнерка подключена. Время думать, чтобы, собственно дальше делать. Да ты ничего не делаешь, боже мой. Если нет тысячи подписчиков, ребят, ну это смешно. 1000 подписчиков делается очень легко. С нуля, без денег. Вот. Пашка Ширеев пишет. Кстати, этот чувак рассказывал, как школьники зарабатывают миллионы милли на ютюбе. Вот. Но Пашка не может сам заработать. Не, не хочу тебя подкалывать ни в коем случае. Мне кажется, ситуация, знаешь, какая у многих. Вот э, если мне сейчас предложат 10 миллионов рублей, например, я не знаю, куда их вложить, честно скажу. То есть вот я не знаю, куда к откусу. А многие люди, которые никогда бизнесом не занимались, никогда даже близко ничем похожим не занимались, они считают, что если им дать денег, то они все смогут. Это иллюзия. У меня есть замечательный товарищ, который когда-то просил у меня 70 тысяч, чтобы открыть точку констоваров. При этом он не разбирается ни в канцтоварах, ни в аренде, ни в законодательстве, ни в чем. То есть абсолютно ни в чем. Он просто думал, что он сможет снять помещение, поставить туда девочку, которая будет торговать канцтоварами, привезти откуда-то канцтовары с какой-то оптовой базы и продать их дороже. Наверное когда-то это может сработать, но мне кажется в целом бизнес так не работает, поэтому деньги не решающий фактор, если ты не знаешь что делать. Я думаю, что так, малые финансы для рекламы это мы уже выслушали, можно стартовать без рекламы опять же. Вот. Большая проблема, нет стартового капитала, есть идеи, хочешь попробовать, но нету способа все это ре реализовать. Есть а снял ролик, вот на этом канале он есть. Uh, он называется, как я монтирую и снимаю видео. Я потратил на это видео 0 рублей. 0. Ну, то есть, я потратил мое время, ребят, просто объясню, да. Uh, я считаю, что время людей успешных, которые чем-то занимаются, ну, или относительно успешных, я не очень люблю громкие слова, да, неважно. Uh, мое время, вот честно скажу, мое время стоит денег. Я даже знаю, сколько оно стоит. То есть, вот есть вещи, которые я не буду делать меньше, чем за эту сумму. То есть, вот у меня есть условная оплата моего времени. А час у меня стоит примерно полторы тысячи рублей то есть это вот рабочий час если считать мое рабочее время а, каждый день кого-то он 600 стоит кого-то там 10 тысяч я не знаю у всех по разному у билла гейтса там он за 5 секунд зарабатывает столько сколько я за год наверное. но ну, дело не в этом и смотри то есть у тебя что время я думаю что если ты там ну, школьник да или там студент у тебя времени ну просто за глаза поэтому для тебя ролик не стоит ничего поэтому не нужно рассказывать что нету стартового капитала не нужно ты мог, ты мог снять вот такой же ролик, как я снял про опыт. Его... Хотел это показать ролик, да, что? Вот пример, как я снимал видео. Я на него потратил 0 рублей, понимаешь? Ну, единственное, что у меня куплен, куплен софт, куплен бандикам, да, но это единовременные небольшие затраты. И, опять же, не забывай, что мы живем в России, все можно скачать. Не могу это говорить, ну, понял. Вот, поэтому я не вижу проблем. Я это видео выложил, просмотров набрал, денег заработал, и ты мог такое же видео сделать абсолютно. Тут нет ничего такого, прям вау-вау-вау. Ну что там, микрофон, микрофон тоже сейчас это не проблема. Нормальный микрофон можно достать недорого, я думаю. Я не занимаюсь этим вопросом, я давно уже едет, меня все устраивает. Но я думаю, что если заняться этим вопросом, тысячи за две можно адекватный микрофон достать. Ребят, напишите в комментариях, если кто-то знает, адекватные микрофоны недорогие. Может, кому-то поможет. Сот тысяч рублей не нужны, чтобы начать канал на Ютубе. Зарабатываю 10-15, вот капитан Линк, привет, кстати. Родители деньги дают, живу в общаге. Хочу, как панда, кувыркаться с телками на кожаном диване перед плазмой и его пить. Капитан Линк все время меня подка подкалывает кокосами, потому что я с ним -то по скайпу делал. Капитан Линк, кстати, более-менее адекватный, на самом деле, блогер, вот из тех, кого я знаю. Но ты, кстати, рекламу хреново делаешь. Ты, ты от кого-то рекламу купил, был не в восторге. То есть, вот, сделал мне рекламу, она мне не понравилась, и я у тебя больше не купил, а так бы купил. Я бы тебе покупал рекламу, и ты был бы сказочно богат. Мне кажется, знаешь, в чем проблема твоего канала, если так коротко, не очень понятно, о чем он. То есть, явно ты не вывозишь на такой на, такой, на харизме, на скандале, как какой-нибудь Ларин, да, вот как видеоблогер, то есть, ты настолько не вывозишь, да, и тебе нужна какая-то тематика, наверное, тогда, чтобы вылезать. То есть, например, знаешь, там какая-то тематика ну, там, бизнесовая, там, вот образование, вот хороший ролик зашел, я помню. Может, больше интервью каких-то. Ну, ты знаешь, как-то подробнее можно подумать, но просто... На харизме ты не вывозишь, а ролики про все, мне кажется, людям не, не, далеко не всем интересно. Это если коротко. Ну, это так вот, мои мысли, я не знаю. Так, ну это про Толяна, это черт с ним. Мне 12 лет, учусь в школе, хочу чем-нибудь заняться, зарабатывать хотя бы 100 рублей в месяц. Но все говорят, я школьник, посоветуй, пожалуйста. Советую. Хорошо. Я редко советую книги, но сегодня, сегодня... Сегодня посоветую вот такую книжку. Называется «Богатый папа, бедный папа». Для людей, которые хоть что-то поняли в жизни, эта книга уже не нужна. То есть, эта книга для тех, кто совсем растерялся, кто совсем не понимает, как делаются деньги. На самом деле, я бы эту книгу заставил прочитать 90% моих знакомых, которые зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц. То есть, вот я вам так скажу, если у вас меньше 50 тысяч рублей в месяц, прочитайте эту книгу. Если больше... Тоже можете то есть для меня допустим именно первую остальные книги киосаки это уже как бы ну скажем так на любителя и по желанию да но вот базовые вещи отсюда ребят обязательно 12 лет прочитай серьезно лишним не будет очень рекомендую вот поехали дальше сережа симонов пишет привет сергей привет серега кстати обещал сегодня видос снять и меня упомянуть в нем да пиццу проиграл Надо будет посмотреть а, надо будет посмотреть. Привет, панда. Работаю аквариумистом-грузчиком. Зарабатываю тысячу рублей в, в, в сети. План на этот год снять побольше видео, начать раскручиваться. Посмотрите, как мне раскрутиться. Ну блин, я уже у меня много роликов говорил про раскрутку, как бы нужна. Коротко не буду отвечать на этот вопрос, слишком, слишком длинный. Я легко мотивируюсь, но быстро теряю мотивацию. Значит, нужна мотивация на коротких этапах. Например, смотри. Объективно, ты вряд ли можешь купить себе... Mercedes е e класса сейчас, да? И вряд ли, если ты поставишь себе цель Mercedes е e класса вряд ли он тебе, во-первых, нужен, потому что ты просто по расходам его не потянешь. А во-вторых, даже если ты потянешь, ну зачем тебе Мерседес е e класса Он тебе не нужен сейчас. Вот. А давай какую-то возьмем цель простую. Смотри, у меня была самая первая цель финансовая в детстве, в 14 лет, бас-гитару купить. Может быть, в 15 лет. Наверное, в 15 лет. Наверное, вру. В 15 лет у меня была цель купить бас-гитару за 8000 рублей. Yamaha RBX 170 бас-гитара. Первая моя бас гитара Я работал, зарабатывал, заработал 8 тысяч за год. Ну, долго очень. Ой, маленький был, мало зарабатывал в интернете. Но, тем не менее. Так вот, делай себе маленькие короткие таргеты, маленькие короткие цели. То есть, первая цель у тебя должна быть 1000 рублей. И просто вот эту 1000 рублей, когда заработаешь, сделаешь что-то, чтобы или просто повесь, повесь в рамочку. То есть, первая тысяча. Потом сделать цель 10 тысяч рублей. А есть хорошая цитата, ее Радислав Гондопас сказал, что путь от, одной, от нуля до 10 тысяч бесконечный. От 10 тысяч до 100 тысяч намного короче. Просто уже, то есть ну, можно его даже не заметить. Рекомендую. Пяк. Садишься за комп и вроде надо что-то делать, а не хочется и так каждый день. Ну, братан, ты придешь к не очень хорошим результатам. Вот, Андрей Алексеевич, если ты еще смотришь этот ролик, давай с тобой сыграем в игру. Лично тебе предлагаю. Лично. Смотри. Возьми какую-то вещь, какую-то бумажку, там, ну, что-то, что ты не потеряешь через 10 лет. Есть у тебя какой-то такой, я не знаю, ну, вот что-то вот какая-то. Может быть, есть рамка с фотографией с какой-то семейной, знаешь, и вот на этой фотке сзади можно написать, и она не похерится. То есть, там, через 5 лет эта рамка будет стоять. Ну, сзади, знаешь, написать, чтобы как бы не видно, но вот когда-то ты вспомнил. И вот если ты ничего не будешь делать через 5 лет, Просто найдешь эту надпись и скажешь: А вот Пандос говорил, что если я буду так же ничего не делать, через 5 лет у меня ничего не будет. Обязательно, вот ребят, можете тоже сюда вот там пообещал, не, не пообещал панди, это фигня все. Забудьте про меня, напишите: пообещал сам себе добиться э, скольки то там тысяч рублей в месяц через там, 5 лет. Если у вас этого не будет, и вы будете, как Андрей Алексеевич, сидеть, то сидите дальше. Смотрите, попробуйте для себя, может вам это поможет. Та-та-та-та-та. Мешает мышление, обдумываю записать видео, связанное с компьютерным но но идей нет. Идей пфф, миллиард. Главное начать поток. Это знаешь как с девушками есть такая тема. Многие говорят, как познакомиться с девушкой, что сделать, чтобы познакомиться с девушкой. А когда ты сидишь дома, вот я сейчас сижу дома один, я не познакомлюсь с девушкой, понимаешь? Если я даже в не зайду, я не начну кому-то писать. То есть если сидеть, то я не познакомлюсь с девушкой. Но если я выйду на улицу или пойду в клуб сегодня, то я из клуба, я, например, точно с девушкой приду. И с улицы я там, ну, в познаком... попробовав 20 дев... познакомиться с 20 девушками, многие меня пошлют, кто-то убежит, но кто-то даст телефон. Поэтому если ты не пробуешь снимать, у тебя не будет идеи никогда. Мешают дупы из школы 10 класс, не подготовлюсь и поступлю. А поступишь, и что будет дальше? Ты что-то добьешься в России э, с высшим образованием в российском? То есть, ну прям, то есть можно... Э, вы знаете, много людей, которые имеют в России высшее образование и зарабатывают больше 50 в месяц. Вот такой просто дискуссионный момент, как бы. Окей. Слабый ПК не подходит для стримов, игры на нем не поснимаешь, отсутствие денег на развитие канала. Последуй что-нибудь, пожалуйста. Идешь э, в магазин или э, в интернет? Ну, в интернете немножко не так удобно, мне кажется. Покупаешь книжку по программированию, учишься верстать сайты. Сейчас без ложных 100 рублей не развиться на ютубе быстро. Быстро не развиться, а год вкладываться бесплатно сомнительно. Смотри, смотри, смотри, смотри, блогеров тьма. Согласен, смотри, есть момент. Сколько стоит твое время сейчас? Честно, рабочее, сколько стоит? Вот представь, что ты приходишь ко мне на работу, я говорю, слушай, ты будешь делать там ролики на YouTube за меня, монтировать ну или какие-то вот такие там, ну мелкие задачи выполнять, такие адекватные, сколько оно стоит? Если 200 рублей, если 300 рублей, если 0, сколько тебе сейчас платят за то, что ты работаешь или ты не работаешь? Если там, ну как бы не неприменительно к тебе, да, если тебе 14 лет сейчас, там 15, я не знаю, сколько тебе лет, там сколько вот лет ты, тем, кто смотрит, и ты сидишь, ничего не делаешь, а у тебя есть время, то твое время стоит 0 рублей, 0 копеек. И смотри, если ты будешь каждый день снимать одно видео на YouTube, при этом твое время стоит 0, то ты, вкладывая каждый день ноль свой, во-первых, прокачиваешь себе голос, во-вторых, учишься лучше монтировать, в-третьих, прокачиваешь всю компетенцию в целом в ютюбе, да? Ну и в-четвертых, э -э через год у тебя будет, будут какие-то просмотры, какие-то там 100 долларов в месяц будут. Но если ты ноль вложил, почему нет? Ха -ха. Через месяц в армию, с армией вопрос решается, если интересно, погугли альтернативная гражданская служба. Ну, это как бы такой дис, тоже дискуссионный долгий вопрос. Я просто тебе, к слову про армию так вот ответил. Мне мешают другие люди. Всякими школьниками забит YouTube. Я тоже не исключение, но хоть как-то старался что-то качественное делать. Сейчас стараюсь. Максимальное число подписок, набирал, было 20. Супер. Это ППЦС. С третьего класса пытаюсь что-то качественное снимать. Прошло 4 года, я ничего не достиг. Панда, помоги. Как набрать хотя бы 100 подписчиков? На Новый год закажу у тебя консультацию. Я буду в костюме Деда Мороза, консультировать. Слушай, ну, нужно работать над контентом. Наверное, контент говен, если ты ничего не набрал. Будучи школьником, можно делать нормальный контент, сто процентов. Даже если с голосом у вас проблемы, блин, можно найти того, кто будет озвучивать. Можно, а, во-первых, голосом начать лучше владеть. Можно, можно. Не базарь, ты отмазываешься просто. Не знаю, о чем говорить во время съемки. Пиши сюжет, пиши сценарий до бумажки. Нету товарищей для съемки, а зачем они тебе нужны? Не разобрался, лучше снимать. Майнкрафт слишком детская игра, дота хорошая игра, но в катке нужно о чем-то говорить и много. На Майнкрафте он ложка, видел, сколько набирает? Сколько Майнкрафт говном не называй? Люди, деньги зарабатывают. Мне 15 лет тут проблема. 15 лет это счастье. Михаил Яковлев. Проблему нашел. Мне 39. Если бы мог отдать мне свои 15, а себе взять мои 39 поменялся бы. Ну, чтоб проблему решить. Я бы сейчас, ребят, честно, предпочел 15. Вот мне сейчас 24. Было бы мне 15, было бы круто. 15 с теми же связями, с теми же деньгами, с теми же контактами, я был бы просто мачо. То, что мне не было бы 18, Боже мой, за меня бы другие люди все делали. Все, фи, все финансовые вопросы, ой, фирму бы зарегали он на моего э, первого помощника текущего и все, Ха, легко. Ему там больше лет, все, а 15 лет это не проблема. Решает мешает лень и нерешительность, времени море, мотивации тоже. За что только не брался, не выручил и копейки. Поработал день грузчиком, после чего заниматься физическим трудом, желание отпало. Постоянно живу с мыслью, что бабло привалит само без особых усилий. Но и ежу, понятно, что такое никому не произойдет. Надеюсь, когда-нибудь возьмусь за голову. Но это не вопрос, поэтому отвечать тоже не буду. Так, так, так, так, так. Как понять, какое решение правильное, а какое нет? Ну, к сожалению, практически никак. В жизни нет сейвов, мы не можем откатить ситуацию назад. Но просто лично мое мнение, что действие почти всегда лучше бездействия. Лучше пожалеть о том, что ты сделал. Чем о том, что ты не сделал, наверное? Ну, есть разные ситуации, да, дискуссионный вопрос, но в целом, наверное. Слушай свое сердце. Так сказать. Подожди. Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Это экзюпери, насколько я помню. Пандос, правильные вещи говоришь: В твоих мотивациях насмотрелся, запилил такие канал пару недель назад. Что посоветуешь в плане ведения ВК группы канала? На каком? этапе открывать и ввести группу канала открывай открывай открывай а чё у тебя просмотры такие хорошие смотри у тебя три недели назад у тебя вон, 2000 просмотров молодец хорошо а что за ролики привет всем зрителям и подписчикам с вами канал топ дота сегодня слегка. а ты скорешился с кем-то дота 2 нет что ли тебя поддерживают как-то и, и, и, и тебя пиарят что ли видимо в ответку да только необычное видео, я хочу рассказать вам один маленький интересный баг, которыми наша дота сейчас полна как никогда. Смотри, ребят, вот в, топ дота, да? Три недели назад первый ролик, у него 800 подписчиков. И вот 2, 5, 4, ну, просмотры, да? Пошли. Что он сделал супер такого? Ничего. Но, ребят, канал-то растет. Канал-то пошел. Не вижу, то есть... Почему вы не можете сделать так? Молодец, топ-дота. Красивый, красивый, красивый красив мужчина. Молодец, хорошо. Имею 10-20 тысяч в месяц. Мешает то, что пытаюсь каждый проект, который подается на глаза прыгнуть. Часто не доводит до конца, а другая часть проваливается. Идем дальше. Правильно, я тоже, ты знаешь, я тоже... Ой, очень много мечусь. Экспериментирую много. Сейчас запускаю абсолютно новый проект, переживаю немного. Много денег вложу. Может не зайти, могу деньги потерять. Но знаешь, я лучше вот через полгода, даже если не зайдет, скажу, ну просрал я там 100 тысяч в этот проект, да и фиг с ним. Зато я попробовал, чем я эти 100 тысяч пропью или там прогуляю. Я такого мне, так что пробуй, пробуй. Так, ну чего? Я еще школьник, денег нет, карманных не дают. На работу в офлайне пойти не могу. Открыть канал тоже или что-то подобное не могу, хотя и есть созданный, пустой, для будущего. Учеба 9 класс, подготовка к ОГЭ. Почему ОГЭ тебе называется? Общегосударственный экзамен, наверное. Раньше был единый. А, наверное, в 9 -м... не знаю, я давно, к счастью, с школой. Нету наставника. Нету наставника, да. Искать всякие курсы или статьи и подобные, даже не знаю актуально ли это, работает ли это в жизни, не очень как-то. Ребят, напишите в комментариях, если вам нужен список э, книг, статей, каких-то вот материалов, которые я рекомендовал бы почитать. Если нужно, если нужно вам, если многим это нужно, давайте я сделаю вам список, займусь этим, черт с ним, э, угроблю пару часов, найду то, что именно я считаю полезным для старта, почитать. Такое. Нету нужных знаний, изучаю верстку, ну молодец, верстка, нормально. Могу сделать простенькие сайты, видишь, говоришь, ничего не могу, уже что-то можешь. Самое главное лень. Ну, извини. Это мы уже обсуждали. Еще знаешь, какой есть момент? Лень, она есть всегда. Я вот честно скажу, сам сегодня встал там в 9. И, блин, думаю, еще часок, что ли, поспать. Но я могу себе позволить, на самом деле, встать и в 2 часа. Дело-то не в этом. То есть, в том плане, что я сам себе начальник. Вот. И сам себе заработок, сам себе судья. Но, ты знаешь, я же все равно встаю. То есть лень не может быть бесконечно И нужно искать занятия, которые тебе интересны. Мне, например, интересно снимать это видео. Лень? Да нет. Даже если лень было, вот в офис мне было лень сегодня идти. А, но. Сейчас сижу, думаю, это да, нормально, не зря пришел. Попиваю чаек, а, разговариваю с вами. Ну, все нормально. То есть, не зря дошел до офиса. Очень мало свободного времени. Я пловец, у меня одна тренировка в 7.30, потом вся школа и вторая тренинг до 6. В семь я дома, еще мне надо сделать уроки. Бывает и такое. Но ты же нашел время, чтобы посмотреть этот ролик. Нашел. А что тебе даст то, что ты пловец? Не, это круто. Мы сами сейчас с удовольствием с пацанами ходим в бассейн раз в неделю. Но что тебе это даст? То есть, что ты каждый, каждый день тренируешься? Что то есть, ты станешь олимпийским чемпионом? Если так, то круто. Я сделал небольшой канал, посвященный музыке. Вручную подбираю мелодии и делаю из них туториалы. Это хорошая тема. Не думаю, что в пиаре есть хоть какой-то смысл. И не знаю, как раскрутиться. А попробуй этот. Слушай, есть же вот эти сайты с аккордами, с GTPшками, с табулатурами. И там часто есть куча места на странице, и они видео постят, можно договориться. По аккордам можно договориться, по пеп -пеп версиям там тоже можно договориться, по подборам можно договориться. Я бы так попробовал сделать. Музыкальная тематика сложная, скажу тебе честно. Но если ты что-то делаешь, значит кому ну если это нужно, но может быть маленькая аудитория очень. А с маленькой аудиторией тяжело работать. Согласен. Всегда, ребят, совет. На ютюбе хотите поднять канал, посмотрите, сколько в вашей тематике максимальный канал. То есть, вот вы хотите Майнкрафт, зайдите на ложку, 400 тысяч там, просмотров на ролике за 3 дня. Все, Майнкрафт можно делать. Зайдите там канал по, допустим, World of Warplanes какой-нибудь, да? Хреново набирает, хреново. Значит, не стоит. Ну, поняли. То есть, а вот World of Tanks отлично набирает. Ну, то есть, вот, вот так вот. Ориентируйтесь и с... Пиано Tutorials, да, вот это, я, плохой английский у меня, I'm sorry. Нужно, кстати, когда-нибудь этим заняться обязательно. Да, это, то есть, найди самые большие каналы, посмотри, может быть, в твоей тематике нет рынка, нет большого большого этого. Не знаешь, с чего начать, к примеру, на YouTube? Я делал ролик на эту тему. Одному это очень трудно. Есть люди, которым одному трудно. Найди себе товарища, ну, товарища тяжело найти. Товарищ это такое, знаешь. Тренер тоже? Да, тренер, не знаю, ребят. Никто за вас работать не будет. Даже вот наймете вы наставника, вот я не знаю, есть у вас куча бабла. Заплатите панде кучу бабла, чтобы он вас пинал, мотивировал, ну таким наставником вашим был. Но если вы сами ни хрена делать не будете, пфф. у меня же есть такая услуга, как подаванство на 2 месяца, что я типа вас контролирую, пинаю. Но некоторые подаваны покупают и прям панда-панда-панда-панда-панда-панда-панда. Приятно с людьми работать. А некоторые на игноре. ну что, два месяца проходит, бабки у меня в кармане, как бы, в этом плане. Я не переживаю, но люди не получают ничего, если они сами не делают, не интересуются или снимают говно. Поэтому все, что тебе нужно, у тебя уже есть, руки, голова, можно работать. Хочу работать по минимуму, получать по максимуму, это хотят 90% населения. Как ты решишь проблему с АГ после его сдачи? Я сразу начинаю заниматься Ютубом. Как ты решишь проблему с ОГЭ? Я не знаю, у меня не было ОГ, у меня было ЕГЭ. Я сдал его паршиво, поступил в какой-то говновуз. Просто чтобы в армию не пойти. Потом в итоге все равно пришлось идти в армию. Но уже в говновузе я зарабатывал больше, чем сверстники. Поэтому и сейчас, ну сильно больше. Поэтому. Ну, я, я все время. То есть я, конечно, да, то есть, допустим, институт для меня прошел мимо, но Школа во многом прошла мимо. Но сейчас я не чувствую себя ущербным или там... Сейчас многие хотят э, зарабатывать сколько я и жить как я. Хотя я считаю, что это говно и нищенство, и можно лучше. Планирую вкладывать деньги в свои проекты. Но встает вопрос, как лучше это сделать, чтобы работала каждая тысяча. Предложений по развитию и продвижению много в интернете, но как понять? Просто хотят с тебя бабок займить или реальные ребята, помогающие в деле? Скажу честно тебе, как человек тоже, который продает консультации, помощь свою, все зависит в основном от тебя. Я могу дать хороший совет, я могу порекомендовать, могу намекнуть, могу подсказать, показать примеры, сказать, чего делать точно не стоит, но работать все на тебе. Ты можешь прийти в качалку, нанять самого крутого тренера, да, и поднимать голый гриф пять лет подряд, понимаешь? А можешь прийти и пахать, зависит от тебя. А можешь прийти без тренера и пахать, так что зависит от тебя. Советы, наверное, какие-то нужны все равно со стороны, из книг, из каких-то подкастов, передач. Нужны какие-то все равно, нужно, нужно быть в теме, что делают другие люди. там? Вот этот ролик, может быть, послушать стоило. Вот. Э -э -э Хочу, кстати, обрадовать вас, если вы до сих пор этот ролик смотрите, не перемотали и внимательно слушаете, наверное, вы правы, то есть какую-то полезную информацию вы получите. Заработал на хорошую камеру, снимаю на нее новые ролики, коплю на микрофон. В дальнейшем планирую записывать не только ролики с хорошим звуком, но и музыку. Изучила программу монтажа, изучила программу анимации. И сейчас пытаюсь освоить программу по созданию музыки. План у меня грандиозные, может быть, иду не с той стороны, но как. Э, но как? Но, но то, как я делаю, я так вижу свой путь. Ну, это ж отлично. Не знаю, может поможет, кто советом, или вот панда подскажет, какие шаги стоит сделать в деле, чтобы скачок был на следующий уровень. Но вообще, то есть, если ты изучаешь программу для анимации, это уже скачок. Изужишь пром по музыке, а ты уже скачок. Кажется, я стою на месте, но в то же время вижу, что я двигаюсь. Возможно, мое движение должно быть быстрее, я не знаю, какая скорость, норма, какая нет. Но, к сожалению, это такой вопрос, в котором сложно. На который сложно однозначно ответить. Мы вчера сидели в скайпе, очень весело. У меня много знакомых, которые имеют большую аудиторию, много подписчиков. Сейчас. Есть такой канал, доктор Харон. По-разному относится к нему. Парень такой снимает быдляцкий контент. При этом чувак замечательный, честно скажу, веселый, добрый, смешной. А просто ролики, ну, как бы, это такой образ. Реально, человек в скайпе абсолютно адекватный. Так вот, вот он сидит, мы с ним вчера сидим, у него вроде просмотры, да, там 200 тысяч, 80 тысяч, 140 тысяч, да, у меня вроде просмотры. И мы сидим в скайпе вчера с ним, и знаешь, такие, ой, как все плохо, ой, как жить. То есть, понимаешь, всегда есть этот момент, что кажется, что стагнируешь, кажется, что не развиваешься. И нужно бороться с самой собой тебе, да. Ну, в моем, мне самим, самому, самим собой, тебе самой с собой. Потому что, ну, ориентироваться на других людей не стоит. Только ты. То есть, если ты вчера, там, давай грубые примеры, да, буду приводить. Отжался три раза, сегодня ты отжался пять раз, ты молодец, ты вырос. Но если ты вчера отжался три раза, а сегодня пил пиво везде, день, не завтра уже не можешь отжаться, наверное, ты идешь вниз. Поэтому всегда смотри за собой, смотри за качеством своих роликов. Проси людей оценить твои ролики. Давай посмотрим, что это за канал. Всем привет, ребят! Сегодня я хочу вам показать топ-5 моих самых-самых любимых сайтов, на которых я довольно часто зависаю, но этому есть причина эти сайты. Слушай, ну смотри, на тебя приятно, нормально. Но видно, что канал еще не развивается. Я тебе скажу, шапочка у тебя симпатичная, девочка приятная. здесь правда, губы очень ярковатыми. вот именно здесь. Здесь тоже, конечно, губы, хрен знает. Ну так, к слову, да? Мне кажется, ну видишь, у тебя проблема, да, что у тебя мало просмотров, и тебе тяжело. Дело в том, что когда у тебя мало просмотров, ты просто не можешь видеть аудиторию свою. То есть, когда у тебя пять на ролике, ты видишь там 500 дизлайков, все, значит, говно сняла. А здесь у тебя тяжело, потому что мало аудитории, поэтому тебе сложно вот э, самой как-то на пульсе руку держать, да? Но тем не менее, видишь, идет процесс, правда? Все-таки... Даже если это влоги, мне кажется, нужна какая-то все-таки вот большая что ли тематичность, но ну, это лично мое мнение. Но опять же, вот так вот, то, что я вижу сверху, по верхам, мне кажется, неплохо. Кстати, я не знаю, зачем тебе Twitter и Facebook, если ты их не ведешь, я не знаю, ведешь ты их или нет, но если не ведешь, то... А, это просто у тебя твоя страничка в Facebook, ну видишь, да, то есть пустая страница практически, да, это такое себе. Да, вот э, по поводу социальных сетей, ребят, если вы вот так ведете социальную сеть, то может быть не стоит ее вести в таком случае. Ну то есть в том плане, что э, каждая социальная сеть, вот у меня, например, честно скажу, у меня есть сайт, но сайт у меня не очень работает на основном мы как-то так на него забили, э, ну потому что ненужная не вещь. Есть контакт, есть РК и есть э, YouTube, есть еще несколько каналов на YouTube, да, но ну, основной один, и у нас все это работает отдельно, то есть РК это отдельная аудитория, но они, она не связаны, но отдельная. Группа ВКонтакте это свой контент, а вот так вот перепостивать свои ролики в Твиттер и ВКонтакте, это не очень классно, там аудитория, ну какой смысл то подписываться на Ютубе, если можешь ВКонтакте смотреть, или какой смысл подписываться в ВКонтакте, если на Ютубе то же самое. Нужно давать в разных социальных разный контент. Вот, в целом, короче, я просто удачи пожелаю, я в принципе вот в целом в этом ролике много полезного рассказал, надеюсь, что это будет для тебя тоже полезно. Но если ты развиваешься, это клево, это здорово. Я, кстати, хотел, нажал я, не нажал, ага, нажал. Подписаться хотел, буду следить там, когда время будет. Так, когда я работал, хотел отобрать 1520 а вместо этого заплатили за 2 месяца по 6 тысяч за 3 недели. Такое бывает, можно судиться. Я судился, когда очень веселый стресс оботатель. Возможно ли развить канал полностью без рекламы? Да, есть такие примеры. Хороший контент сам хорошо раскручивается. Ну как тебе сказать? Бывают, знаешь, э, животные, которые породистые, такие прям, М". а бывают животные, которые вот, эм". ну там, с какими-то проблемами своими, да, физическими даже, затруднениями. Там, бывает лапка кривая, бывают глазки разноцветные. И, конечно, если ты прям такой красивый, харизматичный, породистый, как девушки, давай про девушку лучше, то, конечно, да. Но если ты красивая, четкая, классная, но за собой не следишь у тебя жирок начинает расти, прыщики, то это хорошо не, не закончится. Поэтому хороший контент, да, но продвижение тоже важно. Сейчас пиар стоит много. Согласен. И будет стоить дороже. Гарантирую. Трачу на монтаж обзора 7 часов. Получаю 20 просмотров. Братан, знаешь, в чем, в чем дело? Я тебе расскажу. Я когда-то снимал Warcraft, меня очень хейтят многие, что я перестал его снимать. Знаешь почему? Потому что некоторые ролики делались 10 часов, понимаешь? И набирали там 10 тысяч просмотров, например. Начал снимать доту, делаю там некоторые ролики 2-3 часа, набираю 100 тысяч просмотров. Есть такая проблема, братан, я же не спорю с тобой. Последняя надежда твоя раскрутка. Я не раскручиваю канал, кстати, за 10 тысяч месяцев. Ты что-то путаешь, ты что-то как -то неправильно понял, что ты в без высокого покровителя хрен что получишь. Вот смотри, братан, Никита, смотри, скажу тебе тайну, да? Если бы я хотел заработать денег, я бы сейчас продавал там, вот там, я ваш наставник, платите деньги. Нет. Нет, зачем? Потому что я тебе говорю серьезно, ты сам всего можешь добиться. То есть, конечно, совет может быть полезен. Там какая-то книга может быть полезной, да, это нужно. Но все зависит от тебя, не от меня. Я не смогу сделать. То есть я, наверное, с... Смотри, я смогу сделать из тебя человека, да, который много зарабатывает, но для этого тебе нужно пахать. Это как скачалка, я сегодня пример уже приводил. Поэтому не нужно писать, что без прокровителя хрен получишь. Я с нуля начал сам, и все нормально. Не совершенствовать мешать мешает зарабатывать по закону. Вот это ничего не мешает. Пытаюсь канал, работаю на других ресурсах. Планирую позже купить рекламу. Молодец. Рекламу у меня покупай, если в тематику войдет. Мешают голос и речь. Это разрабатывается. Кстати, ребят, недавно пошел на вокал. А раньше занимался просто музыкой, сейчас пошел на вокал. Если у вас проблемы с речью, рекомендую, помогает очень хорошо. Я пришел, правда, мне сразу скажут, что слушай, ну у тебя разговорный, да, конечно, то есть голос прокачанный, но вот пение, оно позволяет мне даже, хотя казалось бы, все неплохо, развивать голосовые свои данные, поэтому с нуля рекомендую. Есть логопед, если такой уровень совсем плохой, есть... Преподаватели вокала. Это может быть недорого, если в какой-то хор записаться. Серьезно, если вам это интересно, можете пробовать. А вот про логопеду тоже пишут. Нет хороших идей для видео. Пфф -пфф -пфф -пфф -пфф. Лень, ну лень так лень. Мне 15 лет. А, братан, на дворе 2015 год. Смотри, вот, кстати, канал тебе, чуть тебе говорит канал, да, вот этот розыгрыш по-русски. А, выучиться фотошопу, английскому, видеомонтажу, технике слепой печати... Да, отличный совет. Английский я бы поставил в самый низ по востребованности, потому что английского много. Фотошоп я поставил бы, видеомонтаж, да. Фотош... я бы вот в приоритете я бы сказал Фотошоп здесь. Но в принципе чему угодно издавно выучишься, может да, запросто. А вообще нет. Почему нет? Запросто, легко. Нет денег на начало. Лень тебе просто, братан, ты отмазываешься. Непопулярный контент за другое браться боюсь, так как не знаю. А когда браться, если не сейчас? Вот сколько тебе лет? 18? 20? Когда браться? Когда будем браться? Я, наверное, громко хлюпаю чай. Ну, простите. Кстати, я долгий уже, ребят. Прям тренинг какой-то пошел. Так, что мешает? Лень, отсутствие мотивации. Ну, тут я не помогу. Ну, почему? Могу тебе помочь и в этом. Смотри. Есть определенный уровень комфорта. А поскольку этот комментарий ты написал к ролику про Толяна, я тебе скажу, есть уровень комфорта Толяна, когда мать прячет от тебя еду под раковиной, а ты живешь как бомж, питаешься как бомж, моешься раз там в неделю и, ну, понимаешь, все очень плохо. А есть уровень комфорта там панды, который живет один в возрасте младше, младше Толяна, купил сам квартиру и живет более-менее нормально. А есть уровень комфорта золотой молодежи, у которой там еще все круче, у них там BMW, еще что-то, понимаешь? Но мотивирую себя тем, чтобы поднять свой уровень комфорта, чтобы жить лучше, удобнее, красивее, а показать родителям на что-то способен. Например, ездить на крутой машине, чтобы нравиться девушкам. Ну, то есть мотивация может быть разной. Отсутствие времени. Распланировано все. Братан, я не знаю. Я не понимаю вот это вот отсутствие времени, честно, до меня не доходит. У меня был период, когда я работал до 5 часов, приходил и успевал сделать ролик по Ютубу, а иногда 2-3. У меня был период, когда 4 ролик. Ну, то есть... Не знаю, братан, про время я что-то как-то, э, стиз... ну, не знаю, не знаю. Боже, у меня просто колебаса, и она так, этот, <соции> с одной стороны, мне хочется отпивать, а с другой стороны, <соции> такие звуки получаются смешные, I'm sorry. но просто я уже затянулся этим выпуском, вот, по -по пожалуй, долью себе чаю, раз у нас такой ламповый получается ролик, и уж извините, что я буду его пить. В конце концов, этот канал у меня не коммерческий, так что у нас дружеская беседа, позволю себе пить э, свой мате дальше. Угу. Нет учителя, который поможет советом. Я тебе скажу так: У меня очень долго не было знакомых, бизнесменов, предпринимателей, людей, которые чего-то добились. Очень долго не было. И мое окружение было очень. Ну, я не хочу говорить плохим, да, обычным, простым. То есть это люди, которые ходят на завод, это люди, которые там могут помочь тебе закрутить болт, могут там сделать сантехнику. Это нужные, полезные люди. Но когда ты хочешь стать предпринимателем, тебе нужны другие люди в окружении. То есть должны быть, чтобы и другие люди должны быть. Все люди тебе важны. Все. Любой человек это важный контакт, связь хорошая. Нужно, нужно как можно больше иметь хороших друзей, контактов. Но если у тебя нет среды такой предпринимательской, бизнесовой, в которой ты мог бы как-то себя проявить, да, то есть потому что когда у тебя есть знакомые предприниматели, то тебе предлагают какие-то бизнесы, какие-то проекты. Вот у меня сейчас, слава богу, такой этап, да. Если этого нет, конечно, тяжело. Но учителя ты можешь. Ты же сможешь мой ролик сейчас, братан, я же тебе отвечаю на вопрос. А, скачай книжку. Какую-нибудь по бизнесу. Скачай книжку, довгоня Ладно, хорошо, давайте еще одну книжку порекламирую. А, конечно, довгонь это персонаж интересный. А, на му, вот чисто на мой вкус, я немножко этот. Для меня это этап немножко пройденный. Но если нет мотивации. А, а что я хотел? Я хотел просто, может быть, обложку будет какую показать. Какую-то обложку я хотел показать. Да ладно, не так что называется. Ну вот, догонь. Я просто хотел обложку вам показать, чтобы вам проще было найти. А, я был нищим, она называется. I'm sorry, я вас обманул. Книжка называется ⁇ Я был нищим, стал богатым ⁇ Ага, я просто... Я подумал, что она называется ⁇ Я был бедным, стал богатым ⁇ Вот так она выглядит ее, ну, как вы понимаете, да, вот, пожалуйста, можете прочитать. Книжка интересная, может быть, вас мотивирует, полезная. Действительно, то есть Довгань вызывает определенное уважение, потому что действительно человек поднялся в свое время с нуля. Вот. Сейчас, как бы, мне не очень понятна его деятельность, но до этого человек прекрасный, прекрасный, действительно очень интересная, хорошая книга. Обязательно я был нищим, я просто думал, да, ошибся, я был нищим, стал богатым. Ребят, прочитайте, просто, ну, для мотивации, для себя. Вот, поэтому вашим учителем может стать любой человек. Любое, любая информация. Информации море. Есть куча там э, тренеров, бизнес-тренеров, лекций, консультаций. Ребят, на ютюбе гора. Я каждый день себе нахожу столько материалов, я не успею посмотреть. Куча полезных. Тяжело стартовать? Да, тяжело стартовать. Ну почему? Конечно, тяжело. Но опять же, все возможно. Так. Бред падали 17 лет, учусь в школе, ничего не зарабатываю. Хотелось бы зарабатывать хоть какую-то сумму. Пробовал и паблик и канал на YouTube делал. Мешает зарабатывать слабый ПК. Очень ограниченный бюджет и лень. Но не настолько запущенный случай, как у Анатолия. Подскажи что-нибудь, пожалуйста. Слишком общий вопрос. А общий вопрос может дать только слишком общий ответ. Слабый ПК. Это, конечно, плохо. Конечно, плохо. Ограниченный бюджет, конечно, плохо. Но! Понимаешь, я тебе просто дам такой совет. Абстрактный, но тем не менее. Ты можешь сейчас взять и скачать книжку, вот я сегодня две порекомендовал в выпуске, какую-то из них, и прочитать. Получить мотивацию, ну, узнать какой-то опыт, да, то есть вот какой-то бизнесовый. Посмотреть мой вот этот ролик до конца. Респект тем, кто до сих пор смотрит, потому что это долго уже. Это уже из формата людей, которым ничего не надо, мы уже вышли. То есть если вы смотрите до сих пор и слушаете, то вы немножко уже вот чуть-чуть лучше окружающих потому что вы хотя бы пытаетесь что-то уяснить и понять не, просто я достаточно ладно не буду это э, без лишней скромности да эм, я тебе что хочу посоветовать Аскет, да старайся тратить свое время продуктивнее то есть не посмотри там мультики или не, не посмотри там как э, я не знаю рэдисон бухает на своем канале да а посмотри какой-то мотивационный, посмотри кого то бизнес-тренера, э, почитай какую-то полезную книгу, прокачивай свои знания, узнавай больше. То есть займись прокачкой себя, а потом мышление, оно же строится из вот этих вот деталек, понимаешь? Начинай строить свой пазл, не трать время на ерунду. То есть э, зай, займись свое время более полезными вещами, которые могут тебе помочь в бизнесе и в э, получении денег, если тебе это интересно. А, сова пишет. Нет возможности записать видосы, нет бюджета для рекламы, главный проблема задний фон, который нельзя убрать. Мы с тобой сидели в скайпе, я тебе сказал, можно писать видосы. Понятно, что тяжело, когда у вот тебя родители бегают, там просто ситуацию, что родители в квартире, как бы да, часто. Можно писать. Я делал видосы по Warcraft, когда у меня батя ремонт делал в синей комнате. Тяжелее, конечно, я не спорю. Вот сейчас я сижу в офисе говорю, слава Богу, как хорошо. Понимаешь, потом пойду к себе поем и дальше. Удобно. Но, тем не менее, тем не менее, вертеться можно. Правильно типишь, Можно вертеться. Кстати, вот смотри, задний фон не очень, но он, правда, про родителей говорит, а у тебя а она говорит про, она просто не знает, я-то знаю ситуацию совы, она говорит про то, что стены нет. Она говорит, купила штору за полторы тысячи рублей, и все, и у нее, смотри, как смотрится, отлично, у нее нормальный канал, ну мы смотрели уже канал. Все, сделала там все звездное небо на заднем плане, понимаешь, и сидит, видеоблог фигарит. Нормальная девочка абсолютно, нормальная. Опять скажет, панда как девочку увидел в комментариях. Пошел канал смотреть. На девочку что всегда приятно смотреть. Ладно. Вдруг что не пойдет? Дадут звездюлей и заброшу работу. Кто даст-то тебе, действительно? Правильно? Больше конкретики по, по пунктам. Конкретика? Ну какую конкретику дать? Конкретика. Заработал на ютубе я. За год на квартиру. Какая еще нужна конкретика? Ой, сложно так что криворукий урод не способен делать годноту злой с мне почему люди делятся на тех кто сломался голоса у кого нет Боже мой, интересные проблемы такие у людей так ну ч, последний у нас вопрос ребят сегодня долго да привет панда давно тебя смотрю после тебя зажег с ютубом заработка на нем. да ну я примерно, подписчиков но хочу книга серьезно да? вкладывать деньги делать видео не для галочки Реально смешной контент, специалисты в На Нравится делать видео, хочу к Новому году набрать 10к подписчиков. Разумеется, готов работать, готов пахать. Ну, так паши, в чем паши, родной. Я всегда надеялся на закон, с кем-то важным человеком, который просит меня в этом деле. Но сейчас я понимаю, что такого просто не будет. Моя цель, как можно больше заработать в интернете. Может быть, как-то пойдешь мне навстречу. Я уже пошел к тебе навстречу. Посоветовал тебе две хороших книги. Рассмотрел все вопросы. Так что, в принципе, ты даже бесплатно, ты просто посмотрел мой ролик, я на, на нем даже не зарабатываю, понимаешь? Цени то, что я сейчас для тебя сделал. Не это немного, но я дал тебе инструмент, я дал тебе немного информации. Информация в наше время, денег уже вполне себе стоит. На этой позитивной ноте заканчиваем. Э, ну, если вам интересно, можно иногда делать такие длинные разборы ваших комментариев, в принципе, мне это не очень сложно. Не знаю, давайте... Давайте вот как поступим, ладно. Если этот ролик наберет 665 лайков, то я, как только перееду в новую квартиру, это будет где-то через к следующей субботе. Мне во вторник привезут диваны. Сегодня 18 сентября я снимаю видео. Я думаю, что с интернетом совсем фигней я решу. И может быть где-то к субботе, к воскресенью я не могу точную дату сказать, потому что все-таки, ну понимаете, переезд делал такое. Во вторник, это будет 20 Где-то число к 27 к воскресенью я постараюсь сделать для вас, для всех, бесплатный стрим на YouTube, вот на этом канале где поотвечаю на ваши вопросы. И вот так же, то же самое, что сегодня, да, но грубо говоря, в прямом эфире можно будет пообщаться. Давайте так сделаем. Бесплатный. Но если будет 665 лайков. Да, давайте так. Да, можно набрать неделю. Фигня. Все, удачи, ребят. Всем удачи.